Здоровенькі были мои с вами снова канал Добродій! Давно ви с вами не бачились, я дуже за вами скучив. А что вы делали весь цей час? До речі, про це вы можете написати вот тут-от, под видео, в комментах. А что я я вам зараз расскажу. Все вы знаете, что нещодавно вышел второй том Крикадурки. И весь цей час я занимался тем, что отсылал призы нашим доброчинцам, благодаря которым, до речі, и відбувся цей проект. А их майже тысяча. И каждому треба приділити увагу. А ще приходят и новые замовлення. И каждому треба підписати, запакувати. Дорого що це я вам розказую. Зараз я вам це все покажу. Вот, наприклад, який лист пришел до мене з Маріуполя від Андрія. Дорогий Журавель, вперше побачив выставку ваших робіт в Києві на Грушевського в часи Майдану. Тепер хочу, щоб у новоствореній українській сім'ї моего сина был мальованный литопис нашей борьбы, что он, его друзья, побратимы, которые были на Майдане, а потом и на этой клятой войне гортали книгу и розповідали детям, а потом и онукам, как мы жили и боролись. И таких листов много. Иногда, кажется, что всех этих людей я знаю лично. Они стають меня как родными. Ну что ж, начали. Я беру двотомник и подписываю. Дорогеньким, дорогеньким Ярославу та Руси З най-най-най-най-кращими побажанья Підпис. І наш Украинский резуб. А другий Подпишу так. Дорогенькій українській молодій родині Донецких патриотов Такая гарна пара повинна мати гарну оселю. Заселяємо ее в такий от комфортабельний футляр. И перетягаємо шовковую стричку. А теперь самое интересное. Беру розыгритый сургуч порційной ложкой обережно наливаю на вузлик. Пер, трошки почекать А теперь ставлю в Бьяк мой підпис, підтверджує, что вы отримуєте двутомник особисто від мене. Вот так. Красуня. Ну что ж, можно запаковувати для батька Андрія за такий теплый лист. Я покладу подароночок. Набир листивок битвы за землю рідну». Так. Берем упаковочный папир. И запарковываем. Беру накладну и наклеиваю на посылку. Наш двутонник отправляется в место Мариуполь, в отделении номера 1, бульвар Шевченко. И так кожному, кто сделает замовлення на сайте журавель.com.ua. А на следующем мастер-классе мы будем делать боевые шоломы разных эпох. До новых встреч на канале Добродий!